Декоративные держатели и катушки для поливочных шлангов от фабрика Ковки. Катушка для шланга переносная. Барабан, установленный на металлический каркас, облегчает процесс разматывания шланга на необходимую длину. Некоторые модели имеют ручку для облегчения и вращения. Катушку не нужно поднимать или носить с места на место. Достаточно установить рядом с источником воды. Кронштейн или катушка для шланга настенная. Крепится на стену дома, сарая или любую вертикальную поверхность. Шланг намат на барабан или специальные крепления, не заламывается, не перекручивается и выглядит аккуратно, выдерживает большой вес. Вертикальная стойка-держатель. Конструкция на высокой ножке, которая устанавливается в грунт, выполняет функцию держателя, служит элементом декора. Мобильный. Во время полива стойку удобно установить возле водопроводного крана, а затем можно переставить в любое другое место. Держатели по оптовой цене от 350 рублей. В разделе кованые декоры для сада» на фабрикаковки.ру